Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале Китай стал ближе. Приветствую всех дорогие друзья с вами канал Китай стал ближе и сегодня мы будем заниматься тем что будем переселять муравьев в другой инкубатор поскольку в этом вот уже нету воды и совсем нету для переселения взял вот такую вот большую пробирочку прокипятил ее это в этой пробирочке у меня были другие муравьи но я думаю после кипячения оттуда все бактерии и микробы удалились теперь нам надо сделать сам инкубатор приступим значит что нам надо для изготовления инкубатора это пробирка вата и вода в принципе все еще шприц понадобится чтобы наполнить водой и убрать лишний воздух но это уже в процессе я вам все покажу скажу честно делаю это сам в первый раз так что давайте начнем для начала нам надо налить сюда воду я не знаю воду беру кипяченую хотя все спрашивают почему именно кипяченая вроде муравьи живут живут на воле пьют из лужа дождя ну не знаю в общем советуют кипяченую будем брать кипяченую не буду экспериментировать иначе эта колония у меня и так тут столько пережила и соединял я их и разъединял и переселял и матка у них новая соединил две колонии в одну кому интересно сможет посмотреть других видео вот в общем налил воду многовато вот Налил воду и теперь будем делать пробочку. Можно сделать пробку из наногубки, которая у меня имеется, но я все-таки, наверное, предпочту сделать из ваты. Говорят, что ваты лучше. Опять же, говорят, опять же, все это вычитал на форумах, все на форумах. Сам с муравьями недавно, так что особого информации много нету по муравьям. Мы ее намочим. Намочим вату. Давайте пробуем ее запихнуть. Вот, воспользуемся спицей, чтобы пропихнуть ватку. Получилась воздушная пробка. Давайте попробуем убрать эту пробку шприцом. Засовываем туда шприц. Вот такая вот получилась у нас пробирочка. Такой получился инкубатор. И теперь нам надо соединить его, соединить его со старым инкубатором. То есть вот у нас есть старый инкубатор. Надо на время выну поилочку. Поилочку пока уберу, все лишнее пока уберу. Теперь мне нужно соединить вот здесь у меня уже есть дырочка здесь уже есть дырочка Переселяла я, переселял, я как-то было дело теперь мы открываем довольно-таки плотно, что я думаю даже не надо будет просиликонивать, так, вот такой вот у нас получился вот у нас два инкубатора старый и новый теперь нам надо сделать так чтобы они из старого инкубатора перебрались в новый инкубатор для этого мы будем использовать уже проверенный метод. Мы их подогреем лампой. Мы их подогреем лампой и посмотрим, как они будут перебираться. Для этого эту часть мы накроем вот так вот бумажкой, чтобы было в ней комфортно. А эту часть мы будем нагревать лампой. Ну все, теперь ждем результата Итак, друзья, муравьи все отсюда переползли, практически бегают так, светятся за кормом. Но корм мы им сейчас так пересыпем. Теперь нам надо закрыть вход. Для этого мы берем вот заслоночку, у меня уже есть пластырь, чтобы закрепилась, и намажем ее сейчас силиконом и приклеим. То есть вход у нас будет закрытый. Делаем вот так. Я уже так делал так вот и сейчас засиликоню и закрою вход и все вход будет закрыт и корм мы им высыпнем и они уже не уже корм потом сами перетаскают нам сейчас самое главное это закрыть этот вход и все и потом нам будет просиликонить намазал я ее силиконом теперь отсоединяем отсоединяем пробирку можно высыпать корм сюда корм отсоединяем пробирку и залепляем ее все Все, вход мы закрыли. И теперь у нас мураши. Муравьи переползли у нас новый инкубатор. Теперь им надо дать время маленько обвыкнуться. Обвыкнуться. И потом сниму видео, как они тут обустроили. Сейчас все легко испарено. Не совсем плохо видно, что у них там происходит, но. Яйца они уже перетащили, все перетащили. Осталось корм потихоньку перетащить, и все, я думаю, будет в порядке. Ну а вот, пока все. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Всем пока!